Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я интересный и сегодня у нас долгожданное видео для всех. Некоторые могут спросить, а почему же оно долгожданное, потому что в этом видео я отвечу вам, кто же попадет на наш приватный сервер под названием DIRM, демократическая игровая республика майнкрафтеров. Выбор был, если честно так скажем Не супер легкий Потому что надо было выбрать Из 43 человек э, Каких-то там наверное от Процентов 60-70 только попало Из 100 Объясню почему сразу же пропадает Много людей Из-за того что при начальном Обборе уже началось Маленькие помешки со стороны Некоторых людей, я не буду говорить какие-то люди Но все же Начинаются сразу же не рассматривать до конца заявки были отклонено уже 10 сразу же заявок так как э, их составление было желало лучшего объясняю почему вот э, некоторые из них составляли заявки вот так например зачитую вам просто домную заявку на один бы дрог было заявочка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 все вот вся заявка я поэтому сразу же говорю ставил отказ но не к сути давайте давайте начнем к самой приятной части самая приятная часть что из, получается, 43 человек, которые были в начале, могли попасть спокойно, на сервер будут добавлены только 19 человек. Но из них 17 человек попадают на Дирм ПК и автоматически, если, конечно, захотят, смогут попасть на Дирм Бэдрок. И 2 человека, то есть из 19, читая 17, у нас, получается, остается 2 человека, которые эти 2 человека попадают у нас на Дирм бедрок если захотят конечно мы их добавим и на дирм пока но и все же Ребят, самое основное что вот сейчас на экране вы видите все кто попал к нам на сервер вот прям сейчас смотрите если вы видите свой ник то уже знаете либо я вам напишу либо вы мне напишите потому что до, пони, до субботы я вы можете мне писать уже вот именно эти ники а уже все в другое время, я уже начну вам насчет этого писать. Значит, сразу же для всех, также, все, кто не попал, не расстраивайтесь. Не попало 11 человек из моего всего списка, который мы одобряли. Из 30, наверное, 3 тогда человек не попало 11. Это, конечно, очень плохо. Но некоторые могут спросить, вот давайте посчитаем. Честно, очень даже самому стало интересно, вот сколько получается у нас остается. Получается, вот у нас было 40 человек. Минус 10 человек это было этим. Да, что отказы сразу же шли. И это, 19 уже попали. Да. 19 попало. И минус 11. Убираем вопрос. Где еще 3 человека, которые должны были попасть? Я вам отвечу. Это подавали заявки те, кто играет уже на нашем сервере. Поэтому эти 3-4 человека логически, что не попали к нам. Э -э для всех тех, кто видит сейчас это видео, не расстраивайтесь, так как вы сможете попасть еще в, другую, в любое другое время, так как, наверное, еще в течение этого, следующего месяца будет еще следующий набор организован. Ну, менее, конечно, такой, но все же. Значит, вот из этих 17 человек, которые попали... На один ПК будут все досматриваться Почти все будут сразу же досматриваться Досматриваться будут э, 9 человек рандомных Поэтому никого я предупреждать не буду Как только вы на сервере, значит готовьтесь Что вас могут в любой момент просто попросить Пройти с нами Discord. Выход с сервера, также все будет Ну, как говорится, за читы приниматься И да, для всех Основная новость, что Уже в эту пятницу То есть 23-го Октября 2020 года в, в 19.00 или 18.00, точно не скажу, сори. Но можете уже перейти на мой канал, интересный. И там запланирована трансляция по поводу прохода Майнкрафта в Dirm Bedrock. Туда буду, буду добавлять, наверное, там пока что всех, кто захочет. Я потом уже будем решать, будем удалять их или не будем. Всю информацию именно по этому стриму вы можете увидеть и узнать прямо при начале стрима. А не буду полить заранее, скажу только чисто тогда, когда начнется у нас именно стрим. Огромное всем тогда спасибо да, за просмотр. Это супер короткое, но информативное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, все-таки, что мы до Нового года. Ну, не сможем набрать тысячу подписчиков, но все-таки давайте попробуем этого сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.